Микрокредитование в интернете предполагает обслуживание клиента в удаленном режиме. Заемщикам не нужно ехать в отделение компаний, не нужно заключать договор в письменном виде. Но законна ли такая деятельность МФО и имеет юридическую силу сделка, в которой отсутствует договор на бумаге? Законна ли деятельность онлайн МФО в Украине? В украинском законодательстве, в отличие от других стран, пока не закреплены такие понятия, как небанковская микрофинансовая компания и микрокредитование. Нет у нас и понятия кредитования онлайн. Однако это не означает, что такая деятельность незаконна. В практике обычно так и происходит. Сначала появляется новая услуга, а потом под нее принимают специальные законы. До этого времени она должна предоставляться с соблюдением общих требований законодательства, в данном случае в сфере кредитования. Мы являемся финансовой компанией, которая имеет право предоставлять кредиты и работаем в сегменте «деньги до зарплаты». Наша деятельность регулируется общими нормами гражданского законодательства, Законом Украины о финансовых услугах, государственном регулировании рынка финансовых услуг, также нормами законодательства о защите прав потребителей и Законом Украины о электронной коммерции и прочими нормативно-правовыми актами. Наряду с другими участниками рынка небанковских финансовых услуг, а такими как ломбарды, кредитные союзы и прочее, мы подчиняемся Национальной комиссии по государственному регулированию и сфере рынков финансовых услуг. Онлайн-микрокредиты появились в Украине относительно недавно. Мы привыкли к другим традициям оформления займа, которые требуют посетить отделение банка, пообщаться с его сотрудниками и подписать договор. В кредитовании онлайн МФО данные этапы отсутствуют. Процедура получения займа намного проще. Многих заемщиков это настораживает, так же как и отсутствие кредитного договора в привычной письменной форме. Насколько такие сомнения обоснованы? Кому-то может показаться, что это все слишком просто, чтобы быть правдой. Однако подвоха нет. Просто мы используем другие подходы и возможности для сбора данных и оценки клиентов. Мы по-другому распределяем и обеспечиваем риски. Что касается отсутствия бумажного договора, то мы используем договор оферты. Это публичное предложение о заключении сделки между сторонами на оговоренных условиях. Электронный договор э, размещен на сайте и отправляется заемщику на e-mail. Когда клиент ставит отметку в графе о принятии наших условий, он тем самым отправляет нам свое согласие, и деньги зачисляются на его карточный счет. С этого момента сделка считается заключенной. Правомерность существование такой формы договора обосновано в Гражданском кодексе Украины, а точнее в статьях 641 и 644, и в Законе Украины об электронных документах и электронном документообороте, а точнее в статье 5, 6, 7 и 8. Согласно законодательству, электронным называется документ, в котором информация зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты документа. Такой документ может быть создан, передан, сохранен и превращен электронными средствами в визуальную форму. Юридическая сила электронного документа не может быть утрачена только потому, что он имеет такую форму. А как обычному пользователю убедиться в законности деятельности конкретной микрокредитной онлайн-компании? Прежде чем оформить кредит, действительно, следует убедиться в правомерности функционирования компании. Для этого нужно проверить информацию о такой компании. Во-первых, в Государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей эта информация есть на сайте Министерства юстиции Украины. В Государственном реестре финансовых учреждений такая информация есть на сайте Анацком При этом на сайте микрокредитной компании должно быть предоставлено свидетельство о регистрации финансового учреждения. Итак, сфера услуг не стоит на месте, и кредиты теперь можно получить в интернете быстро и удобно, не выходя из дома. Но прежде чем взять кредит, эксперты советуют убедиться в правомерности деятельности такой компании.